Людмила Армандовна, добрый, добрый день. Как вы себя чувствуете? Прошло вот два месяца после имплантации, установки уже несъемных протезов. Какие у вас ощущения, какие вообще, как изменилась Ваша жизнь после? Что можете сказать о своем самочувствии? Самочувствие прекрасное. То есть я очень довольна, очень счастлива, что я решилась на это протезирование, и я ни о чем не жалею. Даже многие мои знакомые теперь спрашивают, где я протезировалась, то есть хотят тоже к вам обратиться. Как изменилась ваша жизнь после установки имплантатов и новых зубов? Как относятся к этому родственники? Замечают ли окружающие люди? Что вы можете сказать? Ощущение, конечно, полноценное в плане того, что ты чувствуешь себя человеком без всяких каких-то комплексов. Родственники все тоже были из АЗА, окружающие, друзья, знакомые. Многие спрашивают, где я протезировалась, то есть у них возникает тоже желание обратиться в Институт базальной имплантации. И я думаю, что в скором времени, то есть я как живой результат, они ну, тоже им все нравится, и они будут обращаться. Давайте тогда проведем сейчас контрольный осмотр, проверим состояние прикуса и в целом ваших конструкций.